Всем привет! Компания Нагазу.ру Приехал к нам очередной автомобиль Mitsubishi Иль 200 2.5 дизель Устанавливаем предпусковой жидкостный подогреватель Вот котел Монтаж идет в процессе Демонтировали топливный бак Идет врезка В него сейчас покажем Заборную трубку уже врезали Вот так все выглядит Нюанс какой При демонтаже бака болты Все сломались Остались чижи Пришлось высверливать Машина 2012 -го года, то есть вот за 10 лет болты в говно. И это нюанс, как бы, по времени занимает достаточно много времени. Пульт управления таймера диагностики будет располагаться вот здесь. Предпусковые подгреватели поможет этому автомобилю без проблем заводиться в любой мороз. Сэкономит, наверное, ресурс двигателя, топлива, сколько-то сэкономить. Но в основном устанавливают именно для надежного пуска и ну, более комфортной езды более теплая машина становится. По времени занимает э, в среднем 6-8 часов. Ну, берем 6 часов, но очень часто всплывают и нюансы именно в процессе. То есть бак, бензобак, э, топливный бак если нужно снимать, слесарные работы добавляются, бывают. Плюс, э, смотря какая машина, бампер бывает приходится снимать, по времени тоже много занимает, бампера разные если есть вопросы, пишите под видео всем пока